Вас приветствует семья Дровошева. Меня зовут Аня. А я Леша. Я Саша. Я хожу в гимназию номер тринадцать. Учуйте во втором классе В. Я Катя. Я хожу в детский сад. Четыреста восемьдесят четвертый. В губу телемок. Наконец-то наступила зима.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 Или вот так Теперь вы знаете, чем мы увлекаемся Вместе нам никогда не бывает скучно Потому что мы дружные